Женщина должна быть загадкой, Маленькой, миленькой, сладкой, Кокетничать, строить глазки, Верить во всякие сказки, Оставаться святой и грешной, Быть красивой душой и внешне, Обаятельным, хитрым бесенком, Нежным, мягким, пушистым котенком, Шалуней веселой, игривой, Любить и всегда быть любимой, Влюбленной безумно и страстно, Ласковой, рубкой и властной, сквозь слезы уметь смеяться, и никогда, никогда не сдаваться, и не важны возраст или внешность, цвет волос, все это ерунда, ведь не ростом меряется нежность, и не в сантиметрах доброта, в каждой женщине, я это точно знаю, есть свои прекрасные черты, некрасивых женщин не бывает, есть мужчины, что не видят красоты, Женщина — источник вдохновения, Женщина — земное божество, Женщина — оазис наслаждения, Женщина — сплошное волшебство, Женщина — как запертая дверца. Каждой нужно ключик подобрать И, проникнув в трепетное сердце, Никогда его не покидать. Пусть проходят дни, Растают годы и века, Мелькая пролетят, Женщина-загадка для природы, для мужчин и для самой себя. В этом мире, крохотным и шапкам, пока солнце будет нам сиять, женщина останется загадкой, что никто не в силах разгадать.